Здравствуйте. В эфире Инсталайф для абитуриентов. Меня зовут Надежда Мещерякова. И сегодня у нас в гостях представители Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. Представляю наших гостей. Шайдарова Лариса Геннадьевна, заместитель директора по образовательной деятельности. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Лексина Юлия Александровна, координатор по международной деятельности. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, перед тем, как мы начнем смотреть нашу презентацию. Я хочу напомнить вы то, что вы наши дорогие зрители можете задавать свои вопросы в инстаграм аккаунте КФУ. Мы обязательно на все ответим. Итак, уважаемые будущие абитуриенты, которые в первую очередь выбрали химическую направленность, в небольшом докладе, сообщении я несколько слов скажу о химическом институте, о некоторых особенностях приема этого года 2021 года. Итак, Химический институт имени Бутлерова Казанского федерального университета считается одним из ведущих научно-образовательных центров в нашей стране. В такой форме структурное подразделение было организовано в 2003 году, хотя сама история химического образования в Казанском университете насчитывает более двух столетий и начинается с момента образования Казанского тогда императорского университета с 1804 года. За это два столетия в химическом институте проработало очень много ученых, преподавателей с мировым именем. И таким образом была организована так называемая Казанская химическая школа. Историки-химики называют Казань, Казанский университет, Казанскую химическую школу колыбелью э, органической химии. На сегодняшний день в структуру химического института входит 6 кафедр. При каждой кафедре есть структурное научное подразделение, всего э, отделов э, с научными лабораториями у нас 10. И в структуру института входит еще музей Казанской химической школы. Несколько слов о приеме в 2021 году. Итак, в этом году будет реализован прием по направлению подготовки бакалавров, химия. В этом году у нас 75 бюджетных мест на это направление. Также направление подготовки специалистов, фундаментальная прикладная, химия. Здесь также предлагается 75 бюджетных мест. Много это или мало? Если сравнивать с предыдущими годами, надо сказать, что по сравнению с прошлым годом у нас увеличился прием на бюджетные места почти на 30%. Ну и направление подготовки бакалавров, педагогическое образование, профиль, химия, окончании которых готовят учителей химии, здесь 25 бюджетных мест. Если говорить о магистратуре, то по направлению химии в этом случае мы набираем группы на 60 бюджетных мест по магическим программам, которые представлены на слайде. Несколько слов об особенностях правила приема в 2021 году. Итак, в этом году предлагается для преподачи документов выбрать несколько предметов, несколько дисциплин, по которым вы даете сертификаты по ЕГЭ. Здесь выделяют базовая дисциплина, обязательная по подготовке к химическим направлениям – это э, дисциплина «Химия» и «Русский язык». И э, один, соответственно, э, одна дисциплина – это дисциплина по выбору абитуриентов. В нашем случае предлагается это предмет «Математика» или «Физика». Э, далее, следующая особенность. Если в прошлом году в связи с пандемией ситуации подача документов проводилась только в электронной форме, в этом году предлагается при подаче документов использование как электронной формы, так и очной формы. То есть вы можете зайти на сайт Казанского университета, создать соответственно, личный кабинет, подать там, прикрепить все необходимые документы и соответственно, работать с операторами в электронной форме. Можете приехать в приемную комиссию Казанского университета и очно подать документы соответственно, представителям приемной комиссии. Следующая особенность, если ранее вы внутри одного э, института могли выбрать только два направления, то в этом году вы можете выбрать максимально 10 направлений, то есть расширяются ваши возможности. Ну и, наконец, последнее, о чем я хотела сказать, что э, в этом году результаты приема будут представлены в одну волну. То есть первый этап, как всегда, будут зачисляться... Э, ну, скажем так, абитуриенты, которые себя проявили, то есть это олимпиад или э, так называемые целевики, а все остальные абитуриенты будут зачислены в одну волну, во второй этап. Э, и поэтому э, результаты приема все вместе вы узнаете. Э, сейчас на сайте э, представлены сроки э, проведения представления результатов. Ну, для бакалавров это 17 августа, и для магистров это 20 августа. Вот именно в такие дни будут э, вывешены приказы о приеме студентов на эти направления. На этом слайде представлены основные направления, которые реализуются в химическом институте. Здесь конкретно указаны, какие э, дисциплины, какие ЕГЭ вы должны сдать и представить, соответственно, документы при э, зачислении, для зачисления на то или иное направление. И сроки обучения. Напоминаю. В бакалавриате вы будете обучаться 4 года, в специалитете 5 лет, но и в магистратуре, соответственно, 2 года. Ну а теперь несколько слов о вопросах, которые очень часто задают абитуриенты. Первое, это в чем заключается различие, если подавать надо документы на направление химии бакалавриата или на специалитет фундаментальная прикладная химия. Я в этом случае говорю, это ваш выбор. Это вам выбирается, то есть вам предлагается несколько возможностей, большие, широкие возможности. Но вы при этом должны знать, что в бакалавриате в перспективе вы будете учиться 4 года, и это первая ступень двухуровневого высшего образования. То есть перед вами после 4 лет вы можете поступить в магистратуру, и при этом вы можете опять же поступить на бюджетные места. Специалитет обучение 5 лет – это полное высшее образование. И если вы после этого захотите поступить в магистратуру, это будет уже считаться вторым, вторым высшим образованием, и оно для вас уже будет платным. Поэтому снова э, я предлагаю вам хорошенько подумать что вам лучше, и самостоятельно выбрать, будете вы учиться в бакалавриате или, соответственно, в специалитете. Несколько слов о проходных баллах. Все спрашивают, какой у вас проходной балл. Вот они на слайде представлены. Я вам предлагаю э, запомнить такую реперную цифру, более 200 баллов. Здесь и 206, и 207 есть, и 217, и более баллов проходные есть. Но еще раз напомню, в этом году почти на 30% увеличивается количество бюджетных мест, это, безусловно, понизит, соответственно, проходной балл. Теперь несколько слов о трудоустройстве. Кем вы будете или кем вы можете работать после того, как вы получите диплом бакалавра, специалиста? Но надо сказать, что будущие ваши профессии – это химик-лаборант, химик-инженер. То есть вы можете работать в этом статусе в любой химической лаборатории, в любом учреждении, предприятии в научно-исследовательской лаборатории, в научно-исследовательском институте, в, инстит... в ВУЗе и других подразделениях. Если вы получите диплом учителя химии, естественно, перед вами открываются двери различных образовательных учреждений среднего, начального образования, скорее всего, среднего образования. Кроме того, вы можете работать в разных ведомствах, поскольку в программе Образовательные по этому направлению очень много дисциплин, посвящены не только педагогии, но и психологии. Ну и, наконец, если вы получите диплом э, магистра химии или диплом специалиста химика, то в этом случае многие из вас могут выбрать э, профессию научного работника. Это научное исследование вы будете реализовывать в академических институтах, э, в всевозможных отраслевых институтах, то есть опять же перед вами открываются широкие двери. Ну и кроме того, получив диплом и иногда даже закончив магистратуру или аспирантуру, многие наши выпускники работают преподавателями в вузах. Ну, а на этом слайде представлена основная инфраструктура, то есть вы будете обучаться в основном корпусе по адресу Кремлевская, 29, Буквально немного более пяти лет построен новый корпус, который находится во дворе этого здания. Ну и наконец, третий корпус это старое, как раз старое здание, в котором находится музей Казанской химической школы и находится во дворе главного корпуса Казанского университета. Студенты иногородние будут обеспечены полностью всеми местами в общежитии в деревне Универсиада. Надо сказать, что здесь вам будет предоставлена комфортабельные условия для обучения и жизни. Несколько слов о стипендии. При поступлении, при зачислении на первый курс, все студенты первого курса будут получать академическую стипендию. Ребята, которые предоставят справки из отделов соцзащиты, будут также получать социальную академическую стипендию, но а затем в следующие годы вы будете, можете получать эти стипендии уже по результатам с данной сессии. Ну, мы надеемся, что вы выберете именно Химический институт Казанского федерального университета. И на следующем слайде представлены основные телефоны, e по которым вы можете обращаться за вопро с вопросами, которые вас беспокоит. Теперь я могу отвечать на ваш вопрос. Большое спасибо, Лариса Геннадьевна, очень подробная презентация, которая, скорее всего, отразила все основные моменты, которые бы хотели знать абитуриенты. Ну а мы приступаем к вопросам. И первый вопрос звучит так. Можно ли поступить в Ваш университет после окончания колледжа? Так, колледж, по идее, нужно представить документы, да. среднее специальное образование тоже является основанием для поступления в высшее учебное заведение. Замечательно. А, а есть ли у вас заочное отделение? Нет. Заочного отделения у нас нет, у нас только обучение очное. Нам uh -huh. Даже вечернего отделения, то есть очень заочного отделения нет. Uh -huh. а, после бакалавриата обязательно поступать в магистратуру? Не обязательно. Вы можете с дипломом бакалавра устраиваться на работу и успешно работать. А, теперь как раз-таки про работу. А, очень интересный вопрос. Какая стартовая зарплата выпускника? Ну, это, во-первых, зависит, куда вы попадете, на какую но ну, в первую очередь, что вы выберете: бюджетную организацию или коммерческую. Безусловно, коммерческая организация в несколько раз зарплата превышает бюджетный вариант. Но у бюджетных организаций чаще всего есть возможность для роста. То есть, поэтому, ну, ребята по-разному себя ощущают, поэтому иногда, ну, что значит? имея в виду, что в первоначальные годы будет низкая зарплата, но в связи с карьерным ростом эта зарплата, естественно, повышается. Есть определенные мотивации для роста. Вопрос, который интересует иностранных граждан. Сколько мест и на каких направлениях они есть, эти места, для иностранцев? Так, в зависимости от направления. Для иностранцев у нас представлено направление, это направление подготовки, калаврах по направлению химия, там, по-моему, для иностранцев указано 5 мест. Дальше педагогическое образование – это 10 или 11 мест, сейчас точно не помню. И подготовка магистров также на уровне 50 мест. Угу. А, теперь вопрос, который касается… Так, это э, имеется в виду коммерческий. Да. Угу. Угу. А, смотрите, если мы говорим о ребятах, которые стараются как-то участвовать во всевозможных олимпиадах по той же, например, химии, да? И если они достигают каких-либо результатов, это может помочь им при поступлении? Безусловно. Надо сказать, что первое, что я хотела отметить, значит, победителям и призерам олимпиад по профилю, то есть химических олимпиад, предлагается, представляется льгота, им по дисциплине химии ставится 100 баллов, и они, естественно, имеют приоритет поступления. В этом случае они поступают вне конкурса. Плюс ко всему, в этом году очень э, большие льготы для них э, представляются в виде дополнительных э, стипендиальных выплат. Э, Призерам, по-моему, вот если мне память не изменяет, э, им ежемесячно будет выплачиваться в течение обучения определенную сумму на уровне, по-моему, 10 тысяч, победителям э, одноразово будет выплачиваться эта сумма, один раз в семестр. Э, то есть э, такая финансовая поддержка, естественно, ребята, которые себя проявили, отличились в этом плане, они почувствуют, как вот, э, положительные моменты при поступлении есть определенное преимущество, так и при обучении, соответственно, в химическом институте. В общем, ребята участвуйте в олимпиадах, это mm -hmm. может очень помочь. Если мы будем говорить с вами о вступительных испытаниях, из чего они вообще состоят, что они из себя представляют? Так, значит, ребята, которые сдают ЕГЭ, они просто, я уже говорила об этом, они просто открывают личный кабинет на, на в сайте Казанского федерального университета и прикрепляют результаты и требуемые документы, во-первых, да, и результаты сдачи ЕГЭ. Надо сказать, что прием документов, давайте уж даты назовем, да, в этом году э, принимаются документы до 29 июля. Итак, начало приема документов 20 июня, принимаются они до 29 июля. Э, далее, э, в определенный момент э, вывешиваются списки рекомендуемых приему. И вот здесь будьте внимательны. На сайте указаны даты, до какого вы обязательно должны представить оригиналы, оригиналы документов. И после этого только будет, соответственно, вы будете зачислены, введены в список приказа. И приказ уже о зачислении, соответственно, студентов и абитуриентов будет для бакалавров вывешен 17 августа в этом году. Теперь переходим к магистратуре. Есть ли бюджетные места? Да, 60 бюджетных мест uh -huh. в магистратуру. А, и можно ли выбрать в магистратуре направление, которое отличается от бакалавриата? Так, список профилей магических программ представлен на сайте, и одну из этих э, программ они могут выбрать. Э, надо сказать, в личном кабинете у них будет э, обязательная строка, где они, они должны будут указать приоритетный э, профиль, приоритетную магическую программу. Они, соответственно, выделяют и сдают экзамен, соответственно, по химии, но, соответственно, с уклоном на э, этот профиль. То есть, угу. естественно, у каждого профиля есть свои особенности, и экзаменаторы будут спрашивать именно ближе, по вопросам ближе к тематике того профиля, который они выбирают. Угу. Экзамен будет проходить устно. Давайте еще несколько слов скажу вам. Кислотой. Да, конечно. Итак, если в прошлом году, опять же, из-за пандемии, экзамен проводил дистанционно, но тоже в форме устного экзамена, то есть фактически это беседа между преподавателем и абитуриентом, то в этом году будет реализовываться и очная форма, и дистанционная форма. Только для того, чтобы абитуриент для себя выбрал, в какой форме он будет сдавать экзамены по магистратуре, он, естественно, должен опять же в личном кабинете поставить галочку против нужной строки. Итак, электронная форма сдачи экзаменов или очная форма сдачи экзаменов. Если очно, они должны будут приехать в химический институт, и у нас экзамен магистратуры 3 августа, и в этот день они устно сдают экзамен экзаменаторам. Если дистанционно, то они должны, соответственно, с нами созвониться, и мы, опять же, 3 августа принимаем у них экзамен, но только с использованием электронной техники. Ну и завершим нашу программу вопросом от зрителей, который поступил прямо сейчас. В этом году по базовой математике выставили оценки по итогам четвертей. ЕГЭ не сдавал. Можно ли мне по математике сдать вступительные? Вы должны обратиться в приемную комиссию и подать заявление на сдачу экзамена ЕГЭ соответственно по расписанию Казанского федерального университета. То есть там естественно таким студентам. Представляется возможность сдачи э, экзамена. То есть все равно нужно обязательно сертификат ЕГЭ. В любом случае uh -huh. обязательно нужен. То есть подайте заявление, там есть определенные сроки. Я не помню точно до какого числа. Экзамены в этом случае ЕГЭ внутри Казанского э, университета э, с 12 по э, 25 июля. Ну что ж, дорогие друзья. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня были Шайдарова Лариса Геннадьевна, заместитель директора по образовательной деятельности, а также Лексина Юлия Александровна, координатор по международной деятельности. Спасибо вам огромное за эту беседу. Было очень интересно. Но я напоминаю, что это был Инсталайв для абитуриентов. С вами была Надежда Мещерякова. Смотрите нас.